Всем привет! Это Горя огнем и это мой краткий лебез по игре ⁇ Зов Долга Черные оперативники 2. Я уже давно слышал про этот симулятор спецназа, но, к сожалению, только не недели назад в моем районе вновь открылся радиорынок. Хочу сразу сказать, что несмотря на наличие оригинального диска, мне пришлось качать обновление с нотариально заверенного сайта разработчиков через систему поддержки клиентов. Но это издержки современного игромера и его борьбы с пиратством. Итак... Прошу любить и жаловать, Черный опера 2». Как видим, игра уже с самого начала взяла реализм за яйца и швырнула его прямо нам в лицо. Мы — черный оперативник. Почему черный? Потому что ночь, а черные на черном трудно разглядеть. К тому же это явный намек на толерантность в среде разработчиков игры, а также авторов сюжета. Кстати, о последнем. Он крайне закручен и нереально реалистичен. По ходу сюжета мы узнаем, что не только Капитан Америка угодил в ледники, но и группа арийских ученых застряла во льдах на долгие десятилетия. И вот, сейчас 2025 год. По Вратвеям Нью-Йорка строим ходят фашисты. По Елисейским полям тоже ходят фашисты. А в Голливуде наконец-то экранизирует мою борьбу Гитлера. По зову долга и службы, наш афроамериканский мусульманский гей-христианин из неполной еврейской семьи выходит на тропу войны с приспешниками Гитлера. У него одна цель – найти ученых Рейха, создавших машину времени, и убить отца Гитлера. По ходу действий мы узнаем, что можем стрелять из Фаус-патрона, кидать гранаты, топтать трупы убитых врагов, и брать припасы. Не стоит также забывать о детали проработанном ближнем бое, Наблюдай за которым с трудом веришь, что на экране просто игра, а не запись тренировки спецназа. Некоторые, особо внимательные зрители, наверняка заметили, что наш герой не такой уж черный. И что в игре нет звука. Но поверьте, это все по благо реализма. Как никак фашизм на улице. Лишняя маскировка лишняя не бывает. Э, ну а звук. Тудон. Парня оглушила. Хотя, черт, какого парня, воина? Также в игре отсутствует босс вертолет, что в купе совсем выше перечисленным создает такой реализм, что даже через неделю после прохождения игры я ловил себя на том, что собирался отлить на припаркованную бэку соседа. Определенно хэв и Mosplay. Отдельное спасибо Рамзану из 105 ларька за любезно предоставленную копию лицензионного диска игры. Всем спасибо. Это был горя огнем. Всем пока.